Ты ч? Уликинь, плазвачный шарик нашел. Где? У под кроватью. Я надеюсь, ты его в рот не брал. Была, конечно. Надуть пытался. Получилось? Вот кто-то в узел завязал. И на вкус такой соленый. А, еще попылки ты. И внутри какая-то жидкость. А где такие шарики купить, в знаешь? спрашивать. Понял. Айда к нам забирайся. Да не, а ты где шарик купил? Какой шарик? А который у вас под кроватью лежит. Саша, там Дон Ган. <смех> ну чё? Ничего. Ну где купил, пап? Саша, я тебе говорила, сразу выкидывай, нет, хранишь неделю. В аптеке, сынок. А купи мне тоже такие шарики. А тебе не рановато? Да, большой сливка, а поменьше есть. Нет, я самый маленький размер беру.